Стой, стой, стой. Не выключай это видео, досмотри его. Это займет минуту твоего времени. И поставь лайк, это не трудно, а мне будет очень приятно. Привет, меня зовут Умид, я уже полтора года ничего не снимал на этот канал. Откуда у меня 34 тысячи подписчиков? Хуй его знает. Нет, я их не накрутил, это бессмысленно. На этом канале я снимал обзоры на клипы и видео. У меня были видео, которые набрали 2 миллиона, миллион просмотров. Если есть солды, напишите в комментариях, кто помнит. Собственно, где сейчас эти видео, я их удалил, потому что они содержали авторский контент, а мне нужна была монетизация. В итоге ничего не срослось, как раз в то время YouTube начал срезать всем просмотры, и я забросил. И я тут, чтобы начать все заново.